Всем всегда пом-пом-помогу Кому только, только Можно Всем всегда я помогу В беде никого не брошу Всем я пом помогу Кому только, только Можно Всем я пом помог Кому только Можно Никого в беде никогда Я не брошу, брошу, брошу Вот зато меня вполне Могут бросить, бросить, но я никогда никого не бедя я не брошу, в беде никогда не брошу я, всем я помогу, Ольга Юрьевна, мой учитель математики, есть у меня другие учителя, я их даже очень сильно люблю, обожаю. Очень сильно я их люблю Помогу, кому, кому, кому, только мы Всем всегда я помогу, никого Я в беде никогда не брошу Всем всегда я помогу, накин-накин-накин-накиху Никогда в беде не брошу У нас намечается в школе дискотека Я хочу показать всем то, что я могу Всем то, что я могу я никогда никто о, не полюбит, ведь я некрасивый ведь я не красивый. Пома, пома, пома, помогу, помогу. помогу. Всем кому, кому, кому только, только можно. Всем всегда я помогу. Пома, пома, пома, помогу. Пома, помогу, помогу, помогу, помогу, помогу, помогу, помогу. Кому только можно.